Здравствуйте! Посмотрите, какие необычные часы на набережной из цветов, со стрелками, с буковками. Вот такие очень красивые часы на Саратовской Новой Набережной. Сейчас покажу вправо-влево, как это все выглядит здесь. Вот, смотрите, тоже там все в цветах, все очень красиво. Деревья немножко посадили, еще разрастаются постепенно. Вот такие часы выложили и вот там вот тоже так красиво все его уже там на набережную продляют кстати это второй садовый очень здорово будет и вот дома жилой комплекс ямайка три очереди построена все очень красиво очень красивый внешний вид на вулку все очень здорово ведь классно жить и отдыхать